Всё, в общем давай играть типа, надеюсь что все ок Удаляй как а, ну точно понять. здесь же есть мусор и забыл эм, ну как бы всем привет наверное как бы с вами круток и как бы Накс и как бы мы играем в теру. Вообще теоретически мы играли с самого начала, и как бы я хотел. В общем, пока Накс пытался ко мне приконектиться, и от них делать э -э построил дом. Как так все и было? Да, у кого-то просто... Брандмаур блокировать сервер. А в он почему-то называется Брандмаур. Не ломай мой дом! Окей, окей. Я дом строить не буду. Я уже настроился и просто... Так я построил уже, ты не заметил? У тебя есть все 18 домиков под жителей. Да нафига не нужно. Не нужны. Эм... Ладно, стоп, сейчас для начала обзор того, что у меня есть. У меня есть дефолтный меч, еще у меня есть это копье, которое я нашел в сундуке, который был в навыск-генерированном мире, который был, и, в общем, не этот мир, и, в общем... Он ко мне случайно попал? Если что, кстати, я нашел копье с почти что лучшим инчантом у тебя под домом. Молодец. Кирка, она почему-то синяя, но это дофолный кирка. Или она почему-то синяя? синяя? Ну, где синяя кирка? У меня Эгелай Копер Пикакс. А это про то, что он, у нее имя имя синее? Да? Ну, а это нормально. Они с рандомными префиксами начинают ну и добра, топорик, ну в общем, фонарики, куча земли, которые у меня появились в результате выпиливания этой горы, которая мне не нравилась. Mm -hmm. что-то у меня тут еще есть, цветов, mm -hmm. который mm -hmm. мне дал НАК, Который я уберу, потому что это не круто. Да он ничего не делает, он тебе даже не нужен, по сути. Yeah, yeah, нет, да нет, он, он там я... увеличивает скорость. А, ну это префикс, опять же. И уменьшает мана Да, вот это уже его основная способность. Mm -hmm. Mm -hmm. Дальше нет ну, в общем, всякий хлам, который получился в результате в равную территорию. Ладно, пошли вниз. Um, давай сначала броню сделаем и. Короче, нет, давай сначала начнем. Нет, и давай вниз сначала есть? вниз. Там ничего нет а вот просто давай вниз все равно подожди, подожди, кстати, чтобы сделать этот домом для жителей надо брать с, с стену да знаю я а, игре... ну мне вообще так доставляет эта веревка ну, а в игре, кстати, сделали я, кстати, эту веревку издал, чтобы сделать дом вначале не маленьким из-за из твоей ограниченности а, прыжка Сделал его сразу большим, потому что есть веревка и можно нормально передвигаться. Да? Это это... это могилка. Есть, короче, вариации. Э... Не, не, короче, я понял, не что, влево что влево уже влево. могилки разные бывают. Эм... А чудище какое-то имя, и не то. А какое мне должно быть имя? Да не знаю, то. И <связь> тебе не бов играю пандой. <связь> Так, да, вот так. А, а, а, а веревка? А у тебя есть веревка? Нет! А ты можешь он... ее оставить возле себя и потом просто лезть и да на ставить над собой? Да, и, кстати, она скоро хочется. Ну, пока... Да, короче. А еще, кстати, хочет. даже не сплекнула, чтобы в... где ее взял. А, она из кувшинов из сундуков она продается у обычного продавца и так далее короче все нормально с ней вообще а нельзя нет но она продается она легко там то есть немного стоит так что это не проблема нет, знаешь, не проблема кончу... в том что она у меня сейчас кончится подожди подожди подожди поставь ее и знаешь что сейчас сделаем давай, давай она у тебя сейчас кончится мы сюда вылезем, пойдем узнаем коррупшен у тебя или она кончилась или новый биом, который называется Crimson. Ну, короче, теперь мир спавнится с корапшеном или кримсоном. Ну Кримсон, нет, вы... я просто не хочу уходить, Крабшин. потому что все равно, хоть у меня есть это копье, на слабое. Um, это копье не слабое, потому что оно хорошее. И пойдем в корапшн. Короче, ну сначала. Давай э... ты факл будешь держать. меня не факл. Так убежи, возьми но... факл. Как его кинуть? держи. Что за это хренатин тут? А, это там. Да. Эм, давай сейчас, знаешь, что сделаем. О, ну, точно же -то можно шиф выжимать, я и забыл. Да, давай вначале, честно, скажу вещь такую. В зомби эм, В игре можно делать броню из э, дерева. Угу. Раньше угу. можно было делать э, только инструменты. Из дерева, кроме кирки и топора. Давай кто-то из нас будет бить, а кто-то светить, потому что у здесь темно. Мне нормально. А мне темно. Значит, я буду <свят> светить. Да, у меня сиды же есть, надо посадить их здесь. Я специально тут аллейку сделать. Точнее, не а... специально. А, вести. ты про желуди? Ну, короче, вот, можно игре делать броню из дерева. Так же, как и оружие, типа меча обычного, которое не такой маленький и бьет в радиусе, а не перед тубой. А зачем мне и другой меч, сходить? если у меня есть копье? А почему еще. А, это обычная копья. вот, короче, фигня в деревянном мече такая, то что. Вот посмотрим сейчас. Давай нарубим дерево и посмотрим, как там. Ну вот обычно вроде как я видел, что у деревянного мяча, который бьет в радиусе, атака 8. то есть она уже лучше. Но здесь не совсем так близко, совсем через где, примерно пять блоков, потому что они растут примерно в три блока, как здесь вот дерево. И они еще э, растут. Не в... деревья. Подожди. Забасовку делают. Так и тут. Um, Мне деревья забастовку устроили. Они не хотят ставиться больше. Они на земле не ставятся. Так они у меня и на траве уже не с большим желанием ставят. Говорю, не ставьте все близко, они не будут расти. Вот посмотри на деревья, они там растут и влево и вправо, то есть они занимают три блока каждое. Ну, это максимум правда? Не может занимает два бока, но все же. в общем, по-моему, обычный деревянный меч бьет 8. А вот... Ну, и здесь есть дыры дер... деревьев. То есть есть разные деревья. Добавили разные деревья. И... Можно делать, из них тоже броню и так далее. Она выглядит там по-другому. То есть расцветка разная. И... Из коррапшина или или Кримсона дерево самое лучшее по сути потому что оно отдает больше всего и дерево из Кримсона ну вот меч из дерева из Кримсона или из Корабшена бьет по 10 не 8, а по 10 это ну и с такой же скоростью как железный меч к тому же атака у него такая же как у железного меча только она не требует железа, опять требует же дерева то есть по сути мы можем сейчас просто пойти в Кримсон или Корабшен что у тебя в мире и сделать себе по сути железные мечи это круто hmm. ну либо мифлю конечно либо вместо мифлю будет мифлю конечно будет э, арихаук а вместо как он называет то какой-то такой название? а, а вот здесь Адамантита... надо наоборот достроить я. вместо домантита будет титанию титанию титанию говорю титанию да ладно не слышится титанию куда вы сказали титань для русской аудитории а у меня разве есть другая Если а... статистики у меня меня буржу и кстати вместо криков тут ну то есть здесь есть несколько вариантов криков ну и всегда было несколько вариантов ну да сейчас есть еще больше то есть раньше чем а сейчас был вариант, есть несколько вариантов криков что а было несколько? несколько ну теперь вообще можно делать крики не только там из того что можно было делать ну, по сути вначале у тебя будет только один вариант один единственный из железа и при этом крюка, который э, с рандомным небольшим шансом, он не маленький этот шанс, он просто небольшой. То, что из пираньи или из, со, или из скелета выпадет крюк, и ты сможешь с помощью цепи крюка сделать. То есть не крюка, а... так ее называют? Может и крюка? Или крюка? Подожди. Ну там, не знаю, хук. Из пираньи и скелета выпадает. Не гляньте, горы. Я бы этим не занимался вначале потому что у тебя нет ни ботинок, ни нормальных. Давай Несток. его сейчас срубим с этой горы деревья и пропилим прямой проход <как> А ботинки, ну блин, убегаю что от зомбака проще, убегать просто сжать А или Д. А, не проще убить зомбака. А если их будет стая? О, oh, yeah. еще проще, я их просто соберу в кучу и за ауешу. А если... А если они будут в танке? Такого не будет. А <laughs> вдруг? Я, я, я, я реально не хочу этим заниматься, потому что у меня сильно медленное оружие. Понимаешь, я только что из хардмода вышел. <laughs> С топовыми пушками. Ну, далеко не uh, трогаем. Ну, почти тот топовый. Ну короче, насчет крюков. Теперь есть. Короче, можно делать из э, Из... Э, драгоценных камней. Их. Что весьма круто, потому что обычный крюк из э, железа. Не ты его в меня. Из железа он дает тебе. Ну то есть у него какой-то там.. Какой-то. Какой там заданный игрой. Рэндж. А у, например, у, Маза, у самого крупного крюка, ну, в начале игры, конечно, доходного, да. У него рейндж... прям надо мной, прям надо мной выросла сосунка. Почти раза в два. Может, полтора. В общем, из джемов из можно делать. Из джема можно делать. Да, такой... А я любишь. хочу сделать тортик из джемы, я на самом деле уже целый год собираюсь делать тортик из джемы, точнее с этой джемы, А еще не блинами как-то кота. что что-то. Нет, нормально, я тоже так делаю. Я <свят> делал блины, ел их с у меня хеллхан не кончился, последние блины с карминкатом. <свят> так ауешь блин, гранату кидай, и же много этих было. Я их удалил, потому что не хотел убить тебя. Пещерные люди там вышли, били копьями. Блин, вообще не радует. Блин, да забейте на это пока что. У тебя ни того, ни другого, ни третьего нет. У тебя ни, ни, ни зомби, ни... Ни инструментов, ни... Ни сапог. Да, не сапог. Зато у меня есть великая. Окей. Um, okay. То есть тебе. Не лениво делать то, что ты сейчас делаешь, но при этом тебе лень? Нажимать пробел. Окей. Okay. Тебе слайм убивает. Я же прав? Главное сделаешь которая называется желтая. Ч? Гол в желтую пати. Нифига чтобы видеть друг, -друг друга нормально Ай, а почему на желтые какая разница ну, это как самая последняя кнопка эм, ну синие очень плохо видно если ты там будешь в пещерах красная тоже не очень видно зеленые роды более-менее ваши роды тоже да? за цензура? Ну тут пещер купается. Ну, и... туда не полез. Пингвин. Ну я слышу. Пингвин. А пещерницы. Говорит, ему с вами Гвином напомнил Dark Souls. Есть, это не, хрена, не поиграть Опять Эй. Ты сейчас в пещеру полезешь? Я уже в пещеру Окей, я тоже Кто быстрее найдет коньки? Или бумеранг? Или Близзард в бутылке? Бутылку близерда? Нет, это когда близер запихали в бутылку на игру бутылка Близзер, Близзов. Нет, зачем я уже с близами, наверное? Почему я клоню? Кстати, э, по-моему, Тин хуже Копера, даже если он заменяет его. Э, Танкстен, не знаю, насколько он хуже Сильвера, я не проверял. Палладиум, не Палладиум. Паладиниум а платином, он лучше золота где-то не, не намного на самом деле, но лучше. И что там еще есть? Я вот думаю, а может не записывать вот это все унизу моего копание? Вообще не понимаю, зачем ты сейчас это делаешь. Я тоже а не знаю. Не... Ну, хоть... Я это делаю сейчас, делать. чтобы не делать потом. Тебя такое-то это устроит? А потом, ты мог бы это сделать раз в 50 быстрее Я серьезно. Ночь наступает И мы за тебя так и не нашли ни Кримсон, ни Корабшин, что-то там в мире, я не знаю Кстати, ты видел вот алтарь демонов? Нет. Yeah. Окей, okay, значит пока не знаю. Ну, по тоже можно определить там, либо крим... Кримсонский, либо Корабшинский. Корабшинский. Да что за нахрен убожество? С гор вниз. Снизу в гору. Я так даже не понимаю, какой горе. уровень это все выстраивает? Говорю, походу мы на горе живем. Вообще неплохим, неплохим вариантом является, короче, невыравнивание мира а, создание а, дороги по небу skyway mm -hmm. sky блин так мне чего-то написал а я глаза буду я в глаза не бегу. Нет, я в глаза не люблю. Я тоже глаза люблю. Убиваете. Блин, они от меня отстанут вообще или нет? У меня три глаза бьет. Фу, глаза. Нужны виньетки, у них так много. И, ага, это всего лишь бомеранг, патронов, такой барахло. А ко мне пришел зеленый глаз. Да, кстати, монстры имеют теперь нормальную вариацию текстур. Скорее с фрайтов. О, блин. Я а б... <смех> походу сейчас в стеночку буду бить глаза. потом дом сделаешь себе. Настолько глазастым, что будешь видеть все. Вообще очки вариант классный. Они прикольно будут выглядеть. Не то что какой-нибудь шлем похоже на ведро. Я ни одной линзы еще не У меня одна есть. Не, если у меня одна тоже есть, я имею виду сейчас глаза. Если паутинку собирает это а будет потом кровать в будущем что собирать? паутинку Не я всегда собираю вообще ну а потом еще еще еще и броня но мне раньше нужна была броня а сейчас я как-то уже не парюсь полошин выпил дай вперед раньше вообще без полошин игра. а теперь без брони так зачем если есть полошин я что-то выбил кажется о Отлично. Ну да, кстати, аж ч с оркеном не пользуюсь? Почему я ниндзя вообще? А я звезда тут, я все звезды лезу нашел. А, кстати, теперь для создания маны нужно не 5 звезд. Что? Ну, короче, для создания маны кристалла да теперь я нужно поняла, не. Что ну а нужно... Ой, не 10, а 5. Я думаю... А раньше? Раньше, раньше 10 ребр, а сейчас 5. Что-то я спойлернутых сразу. Фу... Спойлернутых. Я располернул. такие летучие <свы> я чуть не упал в пещеру смерти там свою душу. А пытаясь глаз, глаз заманить в мою пещеру смерти Не, смерть. Нет. а может быть смерти, но ну, не твоей смерти, а смерти глаза. Mm. И это же песня кримсона А это корабшина. У тебя мир корабшина. Я <laughs> э, не повезло тебя. Наконец-то это классное дерево, которое я мечтал просто уже включить. Для своей ограниченности действий. О, крем. Uh, а еще в, Кримс... в Кримсоне могу попроще. Мне кажется, по крайней мере. что снег кончится струй а из него скайвей а что там босса вызвать проще а не у меня снега быть по сути я уже могу фармить босса то есть фармить на босса а потом босса фу фермер фу, русское произносящее чаще слова. <смех> <смех> Блин. <смех> ну это же все так и есть. Почему не фармеры а как -то когда... Сапер. <смех> Я Только дошел до этого. У меня был гол Или это не голд? Или ты глюк глаз? хрень страдает yeah. зато yeah. у меня теперь есть yeah. дорога ha -ha. А у, у тебя нету дороги не у меня что -то. А мне дорога. что-то позволить выжить. с глазами просто очень быстро разбираться ну okay. по крайней мере быстро встретим копьем который была сильно мешает а у меня меч Ой, а у меня дорога я говорю что дорога круче ну теперь я пойду налево чтобы посмотреть насколько близко там коррупшн будет ты налево ходил okay. Я вообще никуда не ходил ну и отлично. Будешь всё забрать от тебя. Ну конечно, прямая дорога какая-то пошла. Которую ты сделал. Нет, которую не я сделал. И опять индук, отлично. Так хватит сундуки в моем мире воровать. Четыре брони от 3, это так классно. Я тебе их дам, не парься. Не парься, ты так сильно. Точнее, я, я получил, короче, талинкет, который у меня уже был, но на нём мой мельчанк на 4 брони. Прикольный был один хп. А потом я добил из зомбака, и с него выпало 20 хп. И здесь куча ещё зомбий прёт. А я занял оборонительную стойку только с другой стороны тоже зонды начинают пьярить и моя оборонительная стойка уже не перестает быть такой оборонительной <связывая> <связывая> а теперь у есть короче если налево пойдешь карапшен найдешь <связывая> <связывая> еще быстрее чем направо Парни, смотри, это Пикачу. Я сейчас гляну, что за Пикачу тебя там... Говорю, это рыба ходящая. <говорит> Нет, это Пикачу. Я тебе, кстати, сейчас сброшу пару вещей. Делаю себе еще один проход вниз. Потом заделаю этот проход вниз. Сброшу тебе... что то типа... Этого? И... Пи... Что это... это? Верстак и... А почему верстак черный? Верстак из Эбалми Вуда. Из Corruption Woda. Эм, ладно, я сейчас сделаю пару дверь. Погоди, д -д делай из коррупшн вуда, потому что это прикольно, когда не сливается это все дерьмо. Делай, короче, фурнитуру. Почему, блин? Дерево рубится топором. Ой, киркой. Они изменили, короче, механику, чтобы топор не надо было таскать с собой, потому что это всех раздражало. Потом они сделали рубление фурнитуры тоже кирпой, потому что молот теперь для немного других целей существует. Ну и в принципе упростили немного. Они добавили кучу инвентаря, увеличили количество, ну, то есть там максимальное количество встаки, там некоторых предметов. И увеличили... Инвентарь с вот два раза, ну в общем мы сделали, чтобы в игре было больше свободы В этом плане Сделай себе броню и потом еще меч и молот я из этого, этого Я я которое... вот его строят. Из этого дерева, которое я построил, тебе придется снести всю стену Всю заднюю стену тебе придется снести И? и вперед и Сноси Вперед <связать> <связать> я пошел в, в карабшин забирать свои деньги. Нет. Мне было 80 серебра, я все просрал. Блин, я факту вот положил. Барню хотя бы себе сделай. Ну и меч. Меч классно что -то. Не хочу. Окей, как хочешь. Эм, почему нельзя просто зажать, чтобы крафтилось? А, направку. Можно. Ой, на сундук я тут. Наверное, Кстати, если карапшин ничего не остановит, то он будет скоро нужен Через пару часиков. Так скорее, а скорее его? всего. Так его скорее всего остановит пещера. Так что все нормально. Скорее всего? Хочу он знает. Если крабший не пройдет по кругу и не обойдет всю пещеру, что очень невероятно. Невероятно. <св alles> То будет плохо. Так. Как плохо жить без поушинов, это просто бред. Оооо, oh, Бошенмайн И кстати мне уже хватает ингредиентов для первого босса Я могу уже вполне логически его убить, но мне нужны жители, чтобы я купил бомбы или сюрикены, что-нибудь Ну я занимаюсь домом Окей, я занимаюсь фармом и возвращением своих денег, так что все окей Ни не окей, ты тоже иди дома я домом уже занимался, и это меня не. Итак, мы го копать. Наконец мы го копать. <сёк> Потому что нах вспомнил, <сёк> что у него оказывается есть веревки. Краткий обзор того, что здесь случилось. Мы достроили дом. К нам пришел араб какой-то, и мы выкопали подвал. А здесь гид живет теперь. Да, это такой дом гида. И в общем теперь, чтобы что-то сделать. Эм... О, вс, мы нашли что-то. Что, что мы нашли? Ни хрена тут алтарей. оставь поставь факл. Бай левый бог, у меня нет факлов. У меня точнее есть факки, факлы. У тебя подожди. У тебя есть палочки, светящиеся? Я копаю левый блок. Левый. Я люблю копать левый блок. Ты левый блок. Ну, я протупил. Это я тебе говорю. Мерчант. все, пошли наверх. Это потому, что это деньги взял, я знаю. Надо ещё найти бомбу. Нет, нет, нет, мы будем идти вниз, пока не найдем бомбу, любую. Чтобы появился этот урод. Видимо, гранаты не считаются бомбами это глупо, конечно. О, здесь какая-то хрена кинь. Танксон что ли? Да, это танксон, прикольно. Мы его капать будем вообще. Что? Мы его вообще лукапать будем. Зачем? Давай-ка ты сейчас веревку поставишь. Вс же. Давай нет, мне 450. Я и дай А блин, выкапаю, вот видео. Хочу ли. Это да, и... ты.. Ну поставь веревку. Лучше копать танксена, а не в лет, потому что танксена это серия бро, по сути. А лет это железо. Кстати говоря, мне вот мне ни разу не попадалось мир с генерацией Тина или Танксона. У был Копер, Копер точнее. Ну вот а -а -а. радуйся мне мир эксклюзивный. Да, только у меня был еще классный, приклассный и Кримсон, но у тебя его Вячок сейчас будет. Блин, медленно дерьмо. Наконец-то. Веревку поставь уже. Да зачем тебе Вот за этим. Я хочу гол обратно сложить. Капец. Может мы убьемся что-нибудь, я хочу голос сложить. Ладно. Кстати, сайт торчи. Подожди, у нас веревка на какой стороне? Дай веревку, я сам делаю. А стоп, что я туплю? Я же могу там... Это сложно. Прям мастер. окей. Потому что я нашел сердечко которое дает хп... которое добавляет хп. Не, ну я могу так долго и упорно. Нормально, у меня было 450, осталось 280. А, он на он пришел. На он пришел, на он пришел. Можно купить веревок у него. Ну, покупай на весь год. Ну или стак покупай, не знаю. Что быстрее произойдет. голд нет На 13 серебра я не хочу ну, тратить. ну подозреваю что 99 серебра точнее 99 серебра и 90 копера будет примерно 999 веревок что будет означать стак самая классная логика вообще вот это пещера О, прикольно. Кучуты, гниты, село гниды. Это стало киты. И стало тоже здесь есть. Ну, и стало гниты. И стало есть. Да, вот, стало гниты. О. О -о, о, о, о, о. Что такое у нас раз так, кстати, я нашел как пишу запись. Все, мне больше не интересует кейвинг. Глобовать боссов. В первой серии так нельзя я должен хотя бы сказать ну на этом ББ, э, и все ну тогда во второй да ну так что это неприлично в первой серии сразу эти типа... боссы ну и на ну... этом ББ с вами все